Вот здесь да, давай начинай. Муж. А что больше никого не брать? Ну а что тут типа можно же вдвоем? Веселей будет. Эх, ну не знаю, лучше ну, вряд ли кто-то зайдет как бы. Денег больше платит. кто-то зайдет сюда. иначе бы там Сейчас и... двойная плата. Двойная? Да, вроде, да? Ну, не знаю. Это сложный режим. Кто не заходит, поэтому советую... Ой, вдвоем. Ясно. Вон они пришли сейчас. О. Какой-то 18 ранг вообще. Ранг. Какой-то ранг. Да, я тебя слышу. Я еще тут... Э... А как объяснить -то? Ну ладно. Как-нибудь по ходу объясню. Получается, я ему говорю... Вот это... С Андреем разговариваю. А другой вешается. Что за хуйня? Понятно. Я просто тут с Андреем разговариваю иногда. А, -а тогда понятно. Ну, сильно не обращай внимания. Ебать! А тут музыка, да? Сейчас вот YouTube забанит этот ролик. Да. Я пропустить не могу. кто первый раз. Мой друг. Кризисе, говорит, а тут четверо нас, видишь? Сейчас вот будут там кто-то. Вдохнут в нос пёрну? Можно, если можно будет. Right here, hey. right this is my personal position. Lab rat wouldn't go anywhere without him. Lab rat this is our new friend, fresh meat. Doesn't seem to know much about the eggs on Mount Chilead. So what do you recommend we give as a first dose into the fucking truth, man? Me first, of course. Okay, well as your physician, я see. I recommend a baseline of cocaine. Что о чем играем? Это же пропаганда наркотиков. и пакет. И тогда, какие-то новые флемфиламин. Моя ассистент чтобы получить твои уровни И что я люблю называть Досич? Ну, я забыл, как тебя зовут. Ну да. паша, Паша? Really, really me, да, в принципе, Ну понятно. Right. Well, не, я а к тому, что этой игрой we занимаются люди, go. люди, люди trial, bro, которым можно, потому что других бы, другим не разрешили okay, бы мы так, мы так и go. делать. Эти кризисы, the their their <говор> <холлу> собаку показывать. Когда я не испугался. баба, нет? странный, маленький, человек. Это может быть мужик, просто жирный. Пятьдесят Ну мне что-то вот не нравится он. Бред какие-то бабы. Милф, да? да. Это Милса, да? Блять. Блять. Блять. идет Блять. отсюда? Блять. Блять. Блять. Блять. Блять. Back by RV! Holy! Get your own RV! Oh ah! my god! Listen, Do you are escaping that! You should have hidden it better! You're by stuck! Uh. Wait a minute! <laughs> Он блядь, взорвался нахуй Я в окно хочу выйти нахуй Блять вообще, блять, свои что ли? Давайте я буду просто руководить, Стреляйте кучнее. смерть настала неожиданно катя <Столкоград> до лодки дойди один остался да ты самый тут героический У тебя помощников куча вот этих вот ботов Мало того, один, еще и половина, по-моему, вышла был четверо, остался двое. он тебя пулемет в машине. Хотя пофиг. Ты пожарил там все уже пож... Во, хотя бы начнется теперь с этого места, а то что-то не так пошло. Скажи, Скажи ему, так GPS. он море Я Грусть тебя какой-то Давай, на тебя вся надежда В атаку, блять Карин написан, да? Карин, что за херь Приятного аппетита. А ты говоришь, зачем нужны еще люди? Вот они что-то делают, а ты сидишь смотришь фильм. Так. Кстати, голосовая по-моему опять навернулась. Я так есть научил раз два три. А я что-то из гранатомета себе под ноги пальнул и выжил справа идут, ты под перекрестным огнем, поэтому ты умрешь, ты решил один пройтишь? Тульчик ты наш, тульчик. Решил всех один перебить. No so you like Там крыша, уходить. андрей ты здесь нет а ты ешь компьютер на работу взять. Держись. Я говорю, он решил все один пройти. Он со мной не разговаривай. Я он тебя поймал. А чего он его забанил? -то? А, заебал. Слово заебал. голосовой не работает ни хера. You <звук> <звук> Идет <бля. звук> с гранатой. Тебе на два автобус попасть, они бесконечные тут, если ты слышишь. А он видно, что они бесконечные волнами. Все меньше становится, становится. Взял. Да он видишь, он не хочет умирать, Тут противный. А тут что-то тебя слышно не было. Как слышно меня? сейчас вы делаешь заново придется проходить Вы еще и куда? Да! Просто and I'll jump in. то реально? вот oh, Go! told us about this place in town. Some kind of abandoned warehouse. We're gonna make it our own. that shit, turn into something we're gonna call the shop. А ты что там слышишь музыку ты не слышишь я музыку на ютубе включил Я такую музыку включаю которая не имеет авторского права а если арию включить то это проблема защищен библиотеки ютуба видишь тут можно выбирать без авторского права те машины целые надо достать. Да я сейчас выключу, потому что она такая фоновая. Так. А долго ли я тут? Ну, нет. Я тут. А тебя, кстати, не слышно было? А меня было слышно? Или нет? Нет. Я не знаю, я пыталась тебя я по телефону пыталась звонить там. Так, говорить у меня и получалось. Ну, короче, я прошел все равно в одиночестве Ну, понятно На, ну, что тебе сказать, просто... молодец Я просто, а... ой, в Ай, молодца Блядь, зачем я чайки машину разбил, блядь, стекло Дебил Она стоит под миллион На задание. Ну, задание? Может лучше в засаду? Все уже думаю. Все за нас решили. Кому? Не знаю Герой блядь, блядь, прям пиздец То есть он не дает ни хера играть Какая странная штука! Какая странная штука! <смех> Чем он убивает? Чем надо? обрати внимание вот те кто одеты так вот снеговики у них че с башкой да это читеры да нет скорее всего просто дебил да нет, а как он в тебя попадет через дом не а это что-то дает он он вообще чел что ему это дает? Не пойму. Он просто секунду пояснится и все. Я не понимаю. Че пригласить тебя куда-нибудь что? Потанцуй. -ка. монумент это спираль не знаю что днк игра масонская Они знаешь, что делают? Они даже за, за тобой бегают из сессии в сессии, даже в сюжетный режим. Это я не знаю. Да больные это люди. Что, запускаешь что Может, на спуск пойдем? Там повеселее какой спуск этот где-то ну, ну там типа спускаешься на разных тачках а, -а, -а. а ты здесь был где ну вот здесь Фанат мо. Говорит. Я, говорю, ты здесь был, что? Ну да, мы с тобой играли как-то здесь. А. Ну вон силы у тебя, я сейчас посмотрю. По-моему, тоже не развит. Я не знаю, у меня там вроде бы на 50 было. Вроде бы. Можно на 40. Начнем. Тебя на 50. Сделай хотя бы 60. Постараюсь. Только не трогай вот этих сильных. Он сильный, он тебя убьет. 50 попаданий в голову. Тебе не нужно Я делал? Я вроде бы. А, а тут то тут тоже просто стоишь на камне, да попадаешь. Сейчас хоть 15 получилось. А то мы играли недавно сегодня. Что-то вообще по 4. на камень заберись да и все прокал а умер там я не знаю на меня все напали втроем и все а ты чего надо бегать упал? надо бегать я бегал как мог плохо бегал там а я бегать. Бегать. надо бегать. бегать нормально буду там усадьбоч уже Я не могу это ты же ты? опять умер? В четвером и все. Ты убегай. Я убегаю, как могу. На камень просто встаешь, они туда не могут попасть. Там сразу же блять. This Seriously? is a new look. Oh, my God. Bullshit. Ah! I'll get Jesus. Go to college. Do you want ah! Dipshit. Oh, fucking You. Shit. Fuck I'm gonna it again, it your face uh, up. Perfect. Uh. тут сильные игроки. Да, конечно. Там все настройки. Там много настроек. Они не просто сильные. У них много всяких преимуществ. Можно вообще сделать таких, что ты ее хрен победишь. А вот это летать.